Поздравляю еще раз всех. 22 ученика у нас пошли в инициацию. Начнем по традиции с первой ступени. Семь учеников получили первую ступень. Я буду называть ваше имя, а вы, пожалуйста, машите. Хорошо? Дарья, город Перьм. Первая ступень. Машите. Угу. Видим вас. У вас включен звук. Как вы себя чувствуете? А, хорошо, я тебя чувствую. Так, необычно. Необычное ощущение. Даже не знаю. Даже не надо это писать. В голове там какие-то были образы. Вот. Угу. Ну хорошо. Поздравляем вас. Теперь самое главное – практика. Поздравляем вас. Добрый путь. Добрый путь. Практикуйте. Спасибо. Идем дальше. Сузанна, Германия, город Эйтхайм. Машите, да, видим вас. Включите, пожалуйста, звук. Да, как себя чувствуете? Хорошо, очень сильно в жар бросила, и оттекла почему-то правая рука во время инициации. Угу. Ну, жар это хорошо, чаще всего это ощущается, энергия через жар. Ну, практикуйте, угу. наблюдайте, все еще будет разворачиваться, особенно вот этот первый день, когда инициация проведена. Еще процесс продолжается в течение дня. Наблюдайте и, главное, практикуйте. В добрый путь. Поздравляю вас. Поздравляем. Спасибо. Наталья, город Краснотар. Первая ступень машите, Вижу вас. У да, вас очень... включен звук. Как себя чувствуете? А, прекрасно, у меня вообще было волшебно. Я сначала, когда Михаил начал практику, у меня как будто ветром прям чуть-чуть качнуло. А потом, когда руки приставила, у меня было сначала, тепло, а потом, как будто бы, там вот, Лидия, знаете, да, как будто бы ребенок у меня в руках начал швелиться. Вообще классно просто. Я прям ощутила, как животе у меня раньше, я так потом в руках у меня начал перекатываться, как будто бы. И в глазах был такой фиолетово-розовый ну, какой-то комок бегал. Угу. Вот так вот. Вообще классно. Ну хорошо, хорошо. Спасибо, что поделились. Спасибо. Теперь главное за практикой. Практикуйте. Поздравляю вас. В добрый путь. Идем дальше. Светлана, город Чебоксары. Машите, пожалуйста, вас много, чтобы я увидела. Наталья. Ой, Светлана Чебоксары. Светлана, Светлана, нигде никто не пишет. Надеюсь, все хорошо. Пишите тогда лично. Наталья, город Можайск. Первая ступень. Наталья, Можайск. Где все? Наталья, может быть, скажите что-нибудь, вдруг у вас видеопоток не включен. Тогда включится вообще просто звук. Наталья, Можайск. Пишите лично тогда, надеюсь, все хорошо. Екатерина, Севастополь. Первая ступень. Куда делись? Вот, все, он вижу, Екатерина, Севастополь, у вас включен звук. Да, как себя чувствуете? Хорошо, я себя чувствую. Я посередине начала плакать, у меня просто лились слезы. И просто было волнительно, что я к этому причастна. Такое ощущение, что я пол шла к этому, и вот наконец-то я здесь. Поэтому прям у меня такой переполняет мрашкин. Да, и все было в потоке, в таком приятном, mm -hmm. слезы, со слезами. Mm -hmm. Слезы очень хороший параметр верного настроя и освобождения от того, что нужно освободиться. Это очень хорошо, если во время инициации идут слезы, какие-то состояния. Главное их не сдерживать, прочувствовать, ощутить, а со слезами отпустить какую-то программку ненужную. Это очень хорошо. Так что все замечательно прошло, теперь практикуйте, поздравляем. Добрый путь. Так, Нона, Чехия, город Брно. Нона, да, видим вас. Да, видим вас. Как вы себя чувствуете? Здравствуйте. Здравствуйте. Интересно, странно, Здравствуйте. необычно. У меня уже волнения начались с вчерашнего вечера, как-то себя стала чувствовать. И сегодня меня так немножко так вот, потряхивало. А во время медитации у меня были такие вот... И одновременно мне хотелось раствориться, и одновременно вот эти вот страхи, наверное, недоверие, приходилось как-то вот с этим справляться. И плакать мне хотелось. И даже когда все началось, мне прям слезы стержала. А когда Михаил сказал, что-то вот, даже не помню, открываю, и у меня вот прям по телу такие вот, тук тук тук тук тук тук тук вот, вот, и, и тоже мне хотелось, вот с этого положения, мне хотелось так вот руки навстречу потоку, хотелось очень тоже. Сначала сдерживалась физически, конечно, держала, потом, потом так на эмоциональном уровне сделала все таки так. И во время медитации мне я как будто вышла из своего тела, и в конце я вышла жрицей. Жрицей. Вот Просто жрицей. Да, так так... Интересно. Угу. Интересно. Выходите и за слух. страхи Спасибо. и растворяйтесь. Да. Да. Ну, да, со страхами нужно. Да. Спасибо. Да. Ум всегда будет что-то искать. Это его природа. Он будет бояться. И бояться накладывать какие-то образы. Вот идет растворение, отдайтесь полностью этому растворению. Да. Да. Спасибо. Идите выше, да, то есть Рейки это 12 уровень, вот если с астрологией мы посмотрим там, Меркурий, он все уже, все, мы там растворяемся, и интеллект у нас уже в совокупности с нашим чувствованием, поэтому практикуйте теперь, самая главная практика, и практика уже поможет вам разбираться в этом всем дальше, здорово, что дошли, рада вас видеть. Практикуйте. Да. Вот У нас Светлана из Чебоксары зашла, да? Светлана, помашите, чтобы я вас увидела, если вы здесь еще или или чате что-то. А, все прошло хорошо, чувствовала поток, не смогла включить микрофон. А, поняла. Чувствовала поток белого света, энергии, также был жар. Благодарю. Хорошо. Светлана, практикуйте. Хорошо, что написали. Переходим ко второй ступени. Вторая ступень очень важна тем, что начинается самые основные практики. И самая важная часть – это энергоинформационная чистка. Да, не очень важно доходить в наше время. Вот. Уметь чиститься на энергоинформационном уровне – это навык сейчас для каждого человека. И женщина это в итоге несет в свою семью, помогает детям этим. Помогайте, чистите, умейте, учитесь этому обязательно. Плюс работа с причинами разных сложных ситуаций и заболеваний в том числе. Надежда у нас пошла второй ступень. Город Красноярск. Помашите, пожалуйста. Надежда Здравствуйте, не слышно? Слышно, но не видно. Да, как себя чувствуете? Я хорошо. У меня сначала было сопротивление, ну типа, уйди отсюда, вообще выключи типа, почему-то так. А потом, когда говорили, ну, энергия Рэйки, она как бы пошла, и такое ощущение, как будто у меня сверху какая-то, знаете, какой-то вот как пылесос большой был, ну вот это вот труба, и от меня как такие черные, черные все отваливались какие-то штуки, и в этот пылесос это все забиралось, а в это время энергия, энергия какая-то с ног шла, и вот эти вот черные как бы они разлетались во все стороны, потом у меня слезы а, вот, плакать хотелось а потом, когда начали символы говорить, такое ощущение как будто я стою и вокруг вот эти символы причем их столько много и они все рядом ну и все в таком золотом цвете. Угу. ну мощный вот замечательно, ну хорошо, освободились очистились однозначно во время инициации происходит такая перезагрузка мощнейшая вот, здорово, что вот. Ага, что? Так, у нас что-то с интернетом пишут. Слышно нас? Нас слышно? Нет. Вот. А вот сейчас ваш выключен. Вот сейчас все слышно, да, да. Ступили, Слышите да, меня? Да, Вот сейчас мы слышим, да. да, Главное, чтобы нас еще было слышно. В этот раз у меня, было, у меня тоже было все замечательно. Вначале, когда только сказали вот закрывайте глаза, мне захотелось плакать, но так есть слезы какие то радости, вот внутри прям все вот так вот клокотало. Потом я вошла, как будто я отделилась и как будто я не здесь нахожусь. Очень приятное ощущение легкости, какого-то радости какой-то. И даже немножко вот все время как-то покачивала, то в одну сторону, mm -hmm. и в пальцах у меня, вот в руках, особенно в пальцах, как будто удары какие-то, вот так вот, такие приятные, mm -hmm. такие, ну, короче, очень приятные ощущения, неги, благодарю вас, очень, mm -hmm. не знаю даже, как рассказать. Мы вас поняли. Да. да, это вы ощущали. Вот инициация, когда происходит с символами, они все символы, все они прям в ладошке у вас. Это like вы one... ощущали. Да, это вы ощущали. Здорово, спасибо, что поделились. Спасибо вам. Поздравляем вас. В Благодарю. Кутки. Поздравляю. Да, вас. практику. новую, третью третья ступень тоже. Очень Благодарю хорошо. вас. У нас третья ступень ступени начинаются родовые практики плюс девятиуровневая защита. Это вот нужно практиковать тоже очень, очень, очень мощно. Поздравляем Ирина из Германии. Теперь переходим к Тамаре. Благодарю. Тамара из Эквадора, город баняс Тамара, помашите. У нас чуть-чуть что-то. Да. Да. да, слышим вас. Да. Как вы себя чувствуете? Да-да-да, видим, слышим, рассказывайте. <связываю> все, все хорошо. На этот раз а, я почувствовала покалывание в области шеи сзади, вот, ближе к лопаткам. <связываю> Было такое приятное ощущение. <связываю> Вот. и, ну, все, все хорошо хорошо. Да. Замечательно. Это как раз уровень э, третий чакр, ой, простите, на третьей ступени у нас сердечная чакра идет, работа очень акцентированная, и вы как раз ее сзади почувствовали, это хорошо. Еще, возможно, да. это навек... А а -а -а. какие-то, может быть, обиды, которые чуть-чуть спрятали, не очень осознаете, поразмышляйте об этом. Раз да, прям вот со спины это ощутили. Вот. Но если не было дискомфорта, значит, не так все глубоко. Да поэтому, в любом случае, подумайте, поразмышляйте. Может быть, есть что отпустить, особенно на родовом уровне. Хорошо? Практикуйте, поздравляем. В добрый путь. Да. Спасибо. Так, идем дальше. Третья ступень. Вера Липецк, город Липецк. Вера. Третья ступень. Помашите, пожалуйста. Вера. Идем тогда дальше. Пишите лично. Елена. Город Горячий Ключ. Третья ступень. Елена. Да, видим вас. Как вы себя чувствуете? Здравствуйте. Чувствую себя прекрасно. В этот раз было абсолютно спокойно, хотя всегда волнуюсь и перед инициацией, и во время инициации. В этот раз прям какое-то умиротворение. Из необычных ощущений, ну как обычно, горели ладошки. В этот раз прям центр Какое-то интересное было ощущение в ступнях, как будто бы вот от них что-то вверх поднималось, и почему-то было какое-то прям достаточно такое сильное давление в области чуть выше здесь, Но быстро прошло, как будто вот какой-то блок, не знаю, ощущение было такое. Больше ничего необычного, ну, хотя это, наверное, необычно в какой-то степени, для меня так точно. Благодарю вас. Хорошо, хорошо. Спасибо, что поделились. Практикуйте. добрый путь. Спасибо. Так, Евгения, город Иркутск, третья ступень. Машите, пожалуйста. Евгения, да, видим вас. Как вы себя чувствуете? Я чувствую себя прекрасно. Слышно меня? Да, слышно. Mm -hmm. ага. Да, сегодня такой благостный такой поток, такой нежный, такой поток любви испытывала. И когда Михаил вложил в руки символ Дайкамьё, то такие по коже были, и ощущение жара в ладонях, в ступнях, и очень, в общем то очень сильно жар в ладонях второй, третьей и четвертый чакры. Прям так жарко-жарко. было первый раз такой поток. Я очень благодарна. И у меня такое волнение внутри, потому что очень хочется скорее приступить к этим практикам, потому что жизнь после второй ступени, она изменилась. И я предвкушаю уже, чтобы дальше я благодарю вас от всего сердца. Своего. Спасибо, большое. Рада быть полезными. Очень-очень рада видеть ваше вдохновение, да, что все меняется к лучшему, будет еще круче. Главное практиковать без ожидания. И вперед в новый уровень. Поздравляем вас. Добрый путь. Угу. Поздравляем. Так, и еще у нас Елена из города Ижевск прошла третью ступень. Ну, Елена была на ватсапе, отключилась, то ли интернет отключился. Не знаю. Поздравляем, пишите лично. Переходим к каналам силы, это обучение, практики, инициация, символы. По основным сферам жизни они у нас распределены по чакрам. Первая чакра это финансовый канал силы, двое учеников прошли. Ольга из города Новосибирск. Ольга. Ольга первая чакра. Машите, пожалуйста, если вы еще с нами. Или скажите что-нибудь. Ольга, Ольга, не вижу. И еще Яна из города Краснодон. Яна на WhatsApp. Яна, я вам делаю громкую связь. Как себя чувствуете? Да, замечательно чувствую себя. Мурашки были такие по стене. Девочка Сильный ну, притос тепла такой был. Ну, и поначалу реализации э, был дискомфорт какой-то в спине. но ну, прошел потом сагу. А как все замечательно. Угу. <соценно> Хорошо. Ну, поразмышляйте о том, что вы, возможно, с, ну, не осознаете относительно, так как у вас сегодня первая шакра, может быть, темой финансов, какие-то... Какие-то блоки э, не очень осознаваемые, то есть, когда у нас в задней части вот что-то ощущается во время инициации, вот э, какой-то, вот, когда вы ощущаете хоть немножко дискомфорт на инициации, это значит, там какой-то блок есть. Э, обратите внимание туда, на практике, больше. Вплоть до того, что руки положите. Я, я, я знаю, что у меня могут быть но он давно еще хуже был, давно плотнее, а сейчас уже практика мне ежедневная, мне легчает, я знаю. Угу. Я, ощущаю, я, uh -huh. я поняла, хорошо, ну уже хорошо, что легче, замечательно, практикуйте тогда на новом уровне, поздравляем. Uh -huh. Так, отключаем. Так, Ольга пишет, не подключается звук, я почему-то, Ольга, вас даже не вижу, не, не понимаю, как, как вас подключить, не знаю, почему зум вас не показывает. Поэтому ничего не могу сделать. Потом напишите, как все прошло. Надеюсь, хорошо. Так идем дальше. Вторая чакра. Это так вот. Ольга нет. Финансовый канал. Попросите. Си... Вторая чакра. Целительский канал силы. Вот Александр у нас из Питера присоединился. Видим вас. Как вы себя чувствуете? Да, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Чувствую себя хорошо. В принципе, как стандартно, но мне без спецэффектов немножечко покачивалось в сторону. А так, все приятно, хорошо, благодарилась. Хорошо. Сердечно. Угу. Рады быть полезными, практикуйте. Добрый путь. Добрый путь на новом уровне. Спасибо. Так, целительский канал ⁇ это углубление в целительство. У нас там на каждый орган, на систему органов больше уже такая специализация, ключики, символы, 40 дополнительных символов, тоже очень интересный канал. Дальше третья чакра. Это эмоционально-творческие темы. Елена, Италия, город Рим. Так, видела вас. Вот, Елена, вижу вас. Включите, пожалуйста, звук. Давайте я нажму, вы согласитесь? Да, да. Как себя чувствуете? Да, включила. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Да. Прекрасно чувствую. Очень хорошие ощущения, добрые, что все хорошо. Все хорошо. У меня не часто такие ощущения. Мне нужно запомнить это чувство и прошивать это чувство. Благодарю. Буду практиковать. Его запоминать не нужно. Прямо сейчас его прочувствуйте. Да, момент здесь и сейчас. Вот он Если там. он запомнить, запомнить его, значит он в прошлом. В прошлом уже ничего нет. Направьте свое внимание в настоящее. Он, Хорошо. Да там есть. Хорошо. Практикуйте. Добрый путь. Спасибо, Благодарю. что поделились так дальше у нас четвертая чакра это духовный канал силы. Учеников у нас у нее нет на него. Пятая чакра кармический канал силы. Светлана из города Санкт-Петербург. Светлана сразу еще шестую чакру прошла. И чакра Атлант. Помашите, пожалуйста, чтобы я увидела. Уже детки присоединились. Да. Видим вас. Да, да. Как себя чувствуете? Слушай, чувствую себя прекрасно, ну, поток энергии чувствовала, тепло, какие-то прям вихревые ощущения в чакрах. И вот сейчас ощущение, как будто какой-то зажим, что ли, в шее снялся, как после массажа или после йоги. Mm -hmm. Это все благодарю. Это хорошо, это прям замечательно, mm -hmm. что прям ощутили это. Позвонки mm -hmm. на место становятся, mm -hmm. ну, У вас прям сегодня <laughs> прям три чакры сразу, плюс эта чакра Атланта, она как раз там. Сзади. Практикуйте, практикуйте новые знания. Пусть все будет хорошо. Спасибо. Дальше у нас чакра Атлант. На этом уровне мы проходим изучение очень серьезного такого глубокого очищения, особенно от серьезных блокирующих программ. Сегодня прям пять учеников. Мария из города Домодедово. Мария сразу еще шестую, седьмую чакру прошла. Вы с нами, Мария. Машите, пожалуйста, а то у вас много, я могу не увидеть. Мария, Мария, не вижу. Пишите тогда лично. Надеюсь, все хорошо. Так, Надежда из Финляндии. Надежда сразу седьмую чакру. Надежда, скажите что-нибудь, потому что у меня написано: у вас звука нет. Я даже не могу его. Но у вас был звук. Знаю, ну, а, сейчас, сейчас слышите, да? Да, да. Я не знаю, как да? это работает, но я вас слышу. Да, как да, ты... да, себя чувствуете? У меня я как на седьмом точно небе. <смех> у меня сначала межпробная чакра рачна, черная точка. Потом она начала расходиться золотыми всякими переливами на розовом фоне. Потом вообще отпечатался э, слиток золота прямо вот на фоне розовым. И когда Михаил произнес Христос... У меня вдруг слиток превратился в розовый на фоне, ну, нежно-розовый на фоне голубого неба. И вообще, как будто я улетела куда-то. Благодарю. Это вообще вот впервые такое ощущение взлета прямо, не знаю даже, как объяснить. Благодарю вас, учителя. Благодарю. Замечательно. Это у вас, получается, у вас же сегодня два канала, Чакра Атлант и седьмая чакра, канал любви. Это у вас да, финальные, финальные каналы, получается, да? А? Это финальные, финальные да. Да? Угу. да. То есть весь цикл прошли по инициациям. Поздравляем. Наверное, меня и понесло вверх. Благодарю. Ну да. Все прям соответствует. Теперь самое главное практика. И, Надежда, не забывайте, не забрасывайте. Да, это обязательно. Как учащий наш. Ну, замечательно, Спасибо. да, да. Ну, мы с вами тогда не... Вы же у меня по астрологии учитесь, да? Я верно помню? Я вот э, заштопорилась, как на первом у -у -у. экзамене, втором. Так и стою. Ну, Но вот, вот сейчас я закончила. Сейчас, да, да, закончили. И, теперь подключайте да. астрологию, тогда мы с вами не прощаемся, очень рада. Обязательно. Замечательно, да. Идем дальше ну, в добро. развитие. Вы молодец. Надежде 70 лет, представляете? Вот какое развитие. Uh, всегда, возможно, поздравляем вас, практикуйте, помогайте близким, да, это добро, то, да. что нужно, да, в, в таком uh, возрасте уже такие серьезные практики тем более нужны, поздравляем вас. Так, идем дальше, Татьяна, тоже и шестая, ой, и чакра Атлант, и седьмая чакра, город Челябинск, Татьяна, вы с нами, помашите, пожалуйста, если вы с нами, да, вот, вижу, только включите звук, он у вас выключен. Как себя чувствуете? Здравствуйте, еще раз благодарю вас, Михаил Виде. Чувствую как всегда себя, себя замечательно. Этот мощный поток энергии, я прям кайфую от него. И сегодня, знаете, было прям какое-то такое ощущение, прям такого умиротворения. Я в таком, не знаю, в таком счастье. У меня никогда слезы не появлялись, но сегодня вот прям вот говорю и не знаю, не знаю что со мной происходит. Я хочу вас поблагодарить. Вы знаете, после рейки у меня а, вообще меняется жизнь, прям вот полностью. Я решила полностью поменять. Вы знаете, Лидия, да, я с вами делилась, что я работаю в ресторане управляющим и давно хотела уйти из этой сферы. Наконец-таки это все происходит, слава богу. То есть... и еще вы мне сегодня приснились всей семьей. Я не знаю, и знаете, такое ощущение, как будто мы с вами давно-давно общаемся, как будто мы прям дружим с семьями. Лидия, вы меня так обнимаете. В общем, это так было круто. Приятно. Я на вас сейчас смотрю, мне, мне прям так приятно. Ой, что со мной, вообще не надо Вот, в общем, я благодарю вас от чистого сердца. Рады быть полезными. Это у вас тоже, да, финальные инициации получается сегодня. Да. да. замечательно. Весь цикл инициации. Но вот видите, это вот седьмая чакра, канал любви. Видите у вас и вот надежда тоже, как и вы сегодня. Так, такие же каналы. Ну вот открываетесь верно, верно идете, практикуете, здорово меняете жизнь в ту сторону, где вам приятнее, легче, соответствует больше вашему пути, слышите себя, конечно, это очень, ради этого обучаем, очень рады слышать ваши слова, слезы это хорошо, это очищение, это обновление, вот, теперь самое главное, не забывать о практике, это самое главное, напомните, вы у меня по астрологии учитесь? Да, на третьем модуле. Отлично. Значит, тоже не прощаемся. Рада, когда мы не прощаемся, с вами идем дальше. Всегда есть, да, где вырастить сознание. Так что здорово. А Рейки, не забывайте саму практику, да. И когда завершаете весь цикл инициации, то уже такой вот рост очень мощный. И можете, если захотите, в дальнейшем на повторную инициации приходить, просто побыть в поле в нашем обновление какое-то пройти, всегда такая возможность есть, если что, пишите. Поздравляем вас. Добрый день. Благодарю вас. Да, вот то, что приснились Благодарю. вам, конечно, классно. Многие пишут ученики, когда мы снимемся, ну, значит, вот такой контакт нужен был глубокий. А еще, знаете, Лидия, знаете, мне еще приснилась девушка, я не знаю, и доченька, доченька ваша приснилась. И я ей говорю, знаешь, говорю, я после говорю того, как а, услышала, как ты играешь круто на Ханге, я тоже приобрела Ханг и тоже учусь сейчас играть. Так что она для меня тоже такой вдохновитель вообще. И еще мне приснилась девушка очень худенькая. И вы мне говорите, знакомься, и вот не помню, как ее зовут, вы сказали, и она очень такая худенькая. У нее такие черные короткие волосы немножко волнистые и такая миловидное такое лицо и вот не знаю кто кто такая вы сказали это моя помощница она мне помогает Это очень приятно вот как-то так не знаю кто такая была эта девушка на подходе может кто-то понятно ладно спасибо что поделились практикуйте добрый путь на таком целостном уровне можно сказать да спасибо так, ну у нас дальше идет чакра шестая, это информационный канал силы. Прошли ученики в комплексе сегодня по несколько чакрам, Мария, Светлана и канал любви, седьмая чакра, трое учеников, Мария, Надежда, Татьяна, со всеми уже говорили. И на этом мы завершаем нашу встречу сегодняшнюю, но не прощаемся, мы на связи с каждым из вас в личном диалоге. Если будут вопросы по изученному материалу, всегда можете написать, получить личный ответ. И не забывайте, чтобы были результаты от практики рейки, должна быть сама практика на регулярной основе и отсутствие от ожидания. Тогда все получится. Uh, сегодня у нас воскресенье получается вот как раз через 15 минут 12 часов по москве будет и не забывайте мы проводим круг целительства каждое воскресенье где бы мы ни были что бы ни происходило всегда проводим в 12 часов по москве каждое воскресенье такой вот круг целительства прежде всего для учеников но имейте в виду, что в этом может участвовать каждый особенно вот много новичков сегодня если вдруг не дошли до этой информации доходите на платформе обучения все подробно написано я вот вам тоже напоминаю ставьте прям будильнички участвуйте в этой практике каждое воскресенье пусть это будет вашей такой здоровой привычкой и можно туда записать вообще чтобы получили энергию целительства вообще все кто хотите там записать можно близких родственников друзей вот, то есть это может быть, участвовать может любой человек для того чтобы участвовать нужно просто записать имя в посте сам пост выходит по средам во всех соцсетях а сама практика по воскресеньям в 12 часов в Москве. Также каждый день в 13 часов в Москве идет поддержка мужских родовых энергий. Подробности на платформе обучения тоже безоплатно, на благотворительной основе. Участвуйте, если это важно, это действительно нужно сейчас всем. Вот, это я все вам напомнила. Ну, на сегодня все. Обнимаем всех светом и любовью. И любовью. Всех благ. До скорых встреч. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго.